Здорово. Ну как ты? А вот мы наконец-таки и начинаем тот долгожданный путь к моему былому богатству. Как и обещал, я все слил в семью, все свои деньги слил в общак, также продал свой дорогой скин, оставил себе только свою крутую шляпу и маску. Эти аксессуары продавать я ни в коем случае не собираюсь. Они являются некой индивидуальной вещью, которая меня отличает от остальных. Ну и благодаря им, ты всегда сможешь меня узнавать на проекте. Ну а победителем прошлого розыгрыша на одну тысячу реальных рублей становится вот этот вот парень. Как и всегда, я проверил все условия, он их выполнил, так что я тебя поздравляю, обязательно как можно быстрее напиши мне в ВК и я выдам тебе твой приз. Ну у меня для тебя прекрасные новости, ведь начиная с этого момента, я теперь могу разыгрывать игровую валюту абсолютно на любом сервере нашего проекта. Так что если ты желаешь выиграть 1 миллион рублей абсолютно на любом сервере Барвихи КРМП, обязательно поставь лайк этому видео, подпишись на мой канал и напиши абсолютно любой комментарий. Итоги я подведу ровно через неделю удачи. Ну а тем временем, как ты уже видишь на своем экране, я абсолютно опустошил все свои счета. На моем счету в банке 0 рублей, в моем кармане также не имеется денег, и мы с тобой приступаем к нашему долгому интересному пути к богатству. Ну и честно говоря, мне стало довольно таки интересно, как же все-таки поднять достаточную сумму денег новичку, человеку, который только недавно пришел на наш проект. Совершенно недавно зарегистрировался на Барвихе. И немного разобравшись в этом вопросе, я хочу дать тебе несколько дельных советов. Если ты только регистрируешься на 0.8 сервере, то обязательно вводи мой ник при регистрации, так я узнаю, что ты пришел именно от меня. Помимо этого, я предлагаю тебе воспользоваться сразу доступными промокодами. Вводи промокод ютубера, а именно мой промокод хэштег карп который даст тебе приятные бонусы на третьем и шестом уровне в качестве игровой валюты. Ну а также, как и я, вводи обязательно бонусные промокоды, которые дадут тебе за несколько отыгранных часов несколько десятков тысяч рублей. Разработчики довольно часто подкидывают нам новые бонусные промокоды, так что я постараюсь держать тебя в курсе всех последних событий. Чтобы необходимое количество часов для бонусного промокода засчиталось, тебе достаточно заходить за 10 минут до начала каждого нового часа. В это время ты получишь пайды, а в пайды тебе начислятся твоя зарплата, пенсия, если таковая имеется, очки опыта, что не менее важно. Ну и как я и сказал уже тебе, засчитается отыгранный час для получения награды из бонусного промокода. Также, если ты только зарегистрировался, ты появился на данном вокзале и у тебя первый уровень, то обязательно выполни все начальные задания, все первоначальные квесты. Они помогут тебе познакомиться с игрой. Из выполнения всех этих квестов ты получишь приятные бонусы в качестве игровой валюты и очков опыта, что без всяких сомнений очень поможет тебе в твоем начальном развитии на проекте к моему сожалению на моем аккаунте все эти квесты давно уже выполнены и я не смогу получить все эти приятные бонусы но при всем при этом так как у меня очень высокий уровень я уже получаю пенсию на данном проекте и учитывая все эти минусы и плюсы я думаю мы с тобой примерно выровняемся по деньгам и первое что нам необходимо это отправиться на какую-нибудь прибыльную работу для этого нам нужно арендовать транспорт я советую тебе арендовывать только мопед цена аренды его всего 100 рублей что вполне себя и первая работа, к которой я настоятельно рекомендую тебе приступить, это именно шахта. И чтобы ты не тратил кучу своего времени на выяснение какая же все-таки работа на начальном этапе лучше и прибыльнее я все сделал за тебя я протестировал абсолютно все начальные работы и выяснил на какой же из них можно заработать определенную сумму денег за определенное время а именно за 10 минут и за час и первая из доступных начальных работ которую я решил затестить это работа водолаза как по мне довольно таки интересная и прикольная работа именно по своей атмосфере и проверив все три маршрута которые доступны в подводе мере данной работы я хочу посоветовать тебе выполнять именно правый потому что он мне показался самым коротким и удобным на выполнение данного маршрута уходит порядка двух минут возможно даже чуть меньше и за каждый такой маршрут ты будешь получать 900 рублей а за 10 минут ты сможешь выполнить 5 таких маршрутов и получить за это четыре с половиной тысячи рублей но не забывай в выходные и праздники у нас проходит акция x2 на очки опыта, X2 на зарплаты начальных работ и X3 на донат. И благодаря данной акции, на этой работе за 10 минут ты сможешь заработать аж 9000 рублей. Что вполне себе неплохо для первого уровня. Вторая работа, которую я решил проверить, это работа на ферме. Как лично мне показалось, это самая, так скажем, нудная работа. Потому что в ней нужно проводить довольно-таки много манипуляций. Пойти взять семена, потом взять нужную лопату, пойти выкопать яму, садить эти семена, сбегать за лики, набрать воды, вернуться обратно полить, потом собрать урожай и только уже потом отнести этот урожай в амбар, после чего ты получишь 270 рублей. По итогу за 10 минут данной работы ты сможешь заработать примерно 2500 рублей. При акции X2 ты сможешь заработать 5000 рублей. И учитывая эту акцию за 1 час ты сможешь заработать 30 тысяч рублей, что почти в два раза меньше, чем на той же работе водолаза эту работу я советую использовать только если ты очень хочешь получить редкий аксессуар в качестве соломенной шляпы следующая работа которую я решил проверить это работа на заводе довольно несложная работа минимум действий бегать недалеко но и зарплата тоже на ней не маленькая. за 10 минут данной работы ты сможешь заработать порядка трех с половиной тысяч x2 это будет 7000 ну а за один час ты сможешь заработать порядка 42 тысяч рублей в принципе неплохо но это опять же гораздо меньше чем чем на работе того же водолаза. В качестве аксессуара за 500 изготовленных деталей на заводе ты сможешь получить кувалду, что тоже вполне себе. Ну и последняя на сегодня начальная работа – это работа на шахте. Как по мне, это топ-1 работа для новичков. Ведь работая на шахте, за 10 минут потраченного времени ты сможешь заработать 5000 рублей, а при акции X2 ты сможешь зарабатывать 10 тысяч рублей за 10 минут, и за час ты сможешь заработать аж 60 тысяч рублей уже на первом уровне, что является самым большим заработком среди всех протестированных работ. И самое главное, помимо всего этого, ты еще будешь фармить ресурсы, такие как камни и золото. Это единственная из всех перечисленных работ, на которой ты будешь иметь такие приятные бонусы. На всех серверах экономика разная. Я тебе могу сказать конкретно за наш 0.8 сервер. Золото у нас практически, к сожалению, уже не ценится. И одно золото ты сможешь продать в среднем за 1000 рублей. Но золото выпадает на данной работе не так-то и часто. За все время, которое я провел на шахте а именно вчерашний вечер немного поиграл еще ночью и немного поиграл сегодня утром я смог нафармить порядка 300 камней и порядка 20 золота учитывая что даже 20 слитков золота можно продать еще по 1000 рублей это будет неплохим плюсом в размере 20 тысяч рублей к нашему заработку ну а самое главное это камни камни выпадают практически каждый раз и за час работы на шахте, помимо заработанных 60 тысяч рублей, ты можешь нафармить от 50 до 120 камней, которые можно продать на нашем сервере в торговом центре по 500-600 рублей за штуку на сегодняшний день. Исходя из всего вышеперечисленного, благодаря данной работе ты сможешь фармить за час порядка 100 тысяч рублей. То есть, имея 60 тысяч рублей чистыми за выполнение данной работы, ты еще будешь получать за это время некое количество ресурсов, которое сможешь продать на 30-40 тысяч рублей. Ну и плюс ко всему, мы еще с тобой не учли приятные бонусы в виде игровой валюты и аксессуаров, которые можно будет продать. Все те бонусы, которые ты получаешь на каждый из вышеперечисленных работ. Грубо говоря, на каждой работе есть определенный порог выполнения заданий. Допустим, ты отнес 50 тележек с рудой на работе шахты, за это ты также получишь еще сверху 5-10 тысяч рублей. За каждый порог там определенная сумма. Ну и как только ты отнесешь 500 тележек с камнями, ты получишь аксессуар в качестве отбойного молотка, который ты сможешь продать в торговом центре по рыночной цене на сегодняшний день. Это тоже все приятные бонусы. И Я хочу тебе сказать так. Я не буду говорить тебе, сколько можно конкретно заработать на данной работе за один день, как это делают некоторые и берут при всем при этом 24 часа, имеющиеся в одних сутках. Потому что я дико сомневаюсь, что кто-то будет конкретно фармить на одной работе, не вынимая телефон из рук, 24 часа в сутки. Не есть, не спать, не двигаться, а просто деградировать в одну и ту же манипуляцию. Я показал тебе, сколько можно заработать на Каждый из перечисленных работ за 10 минут и за 1 час. Я рассказал тебе о бонусах и акции x 2 А сколько уже работать конкретно часов и на какой конкретно работе выбирать только тебе. По собственному опыту я хочу тебе сказать так. Я начал работу с абсолютного нуля еще вчера вечером. Поработал часок вечером, поработал часа полтора ночью и поработал полтора часа сегодня утром. В сумме на всю работу у меня ушло порядка 3-5 часов. Точно не знаю, не засекал. Я делал передышки и работал именно в то время, когда мне хотелось поиграть. И за все это время я заработал неплохую довольно-таки сумму. Да, я работал на разных работах, с каждой поимел какие-то начальные бонусы в качестве игровой валюты. Но остановился конкретно я именно на шахте. Решил добить все 500 тележек, получить заветный аксессуар и собрать все денежные бонусы. Ну а между делом я продавал ресурсы, приобретенные на данной работе в торговом центре. Камни я продавал по 500 рублей, а золото по 1000 рублей. Это средние цены на сегодняшний день на 0,8 сервере. Собрав внушительную сумму для новичка, я решил все положить на банковский счет под депозит, чтобы у меня капали проценты, после чего я снова двинулся работать на шахту. Если ты не знаешь, что такое депозит и как на нем зарабатывать, я тебе рассказываю поподробнее. Депозит доступен только тем, у кого есть привилегии VIP. Я ни в коем случае не призываю тебя донатить. Но, если у тебя есть такое желание, а главное – возможность, то лучше всего сделать это именно во время акций X3 на донат. Такие акции действуют на сегодняшний день. Как правило, они действуют в выходные и праздничные дни. Проверить на существование данной акции в конкретный момент ты можешь через команду slash donate. Введя данную команду у тебя откроется окно, в котором ты сможешь увидеть, действует ли сегодня акция x3 или классическая x2. Также благодаря данному способу ты сможешь понимать, действует ли сегодня x2 на заработок. Ну и что касается доната, я хочу тебе сказать, из всего того, что предлагается на конкретный момент в донатном меню, самое лучшее вложение будет именно привилегии VIP GO. Ведь с данными привилегиями у тебя будет доступен второй слот для автомобиля, депозитный счет, с которого ты будешь иметь свои проценты каждый пайдей, что в будущем обязательно нам поможет в развитии. Ну и что немаловажно, это VIP-чат. У тебя будет доступ к VIP-чату, где ты сможешь общаться со всеми VIP-ами самые актуальные цены на все что угодно на нашем сервере на сегодняшний день да и гораздо легче через тот же вип -чат тебе будет что-то продать перепродать или приобрести лично для себя и вот именно поэтому я считаю что из всего донатного меню из всего того что там нам на сегодняшний день предлагают самое актуальное и самое лучшее вложение будет это именно vip gold привилегии в випке. ты скажешь ну может быть лучше потратить деньги на обмен на игровую валюту да это конечно же неплохо в этом есть свои преимущества, но деньги ты получишь один раз, которые скорее всего в будущем просто-напросто потратишь, а статус VIP останется с тобой навсегда и будет на протяжении всей твоей игры помогать тебе своими возможностями. Так что если ты донатер и ты не знаешь на что лучше всего задонатить, я тебе советую прислушаться к моему мнению и сделать для себя некие выводы. Ну а что касается заработка в целом на нашем проекте, то тут вполне можно обойтись и без какого-либо доната ведь валюта фармится абсолютно любыми способами есть масса разных работ и я показываю тебе какие лучшие из всех предлагаемых нам на каждом этапе твоего развития сегодня мы с тобой посмотрели конкретно на те работы которые нам предлагают именно на начальных этапах нашего развития провели сравнение сделали некий вывод для себя И я очень надеюсь что смог тебе как-то помочь своим видео по итогу буквально за один день благодаря данным работа мы смогли с тобой заработать порядка 560 тысяч рублей плюс ко всему у меня еще осталось ресурсов примерно на 60 70 тысяч рублей и того сильно не напрягаясь поработав полдня в общей сумме мы с тобой смогли заработать больше 600 тысяч рублей и это та сумма которая доступна тебе уже на первом уровне та сумма которую ты можешь реально поднять имея всего первый левел на нашем проекте ну а что же будет дальше какие еще интересные работы и какой заработок ждет нас на более высоких уровнях. На других этапах развития мы с тобой разберем уже в следующем видео. Ну а если тебе по каким-то причинам нравятся мои видео, нравится такой подход, то обязательно ставь лайк, подписывайся на мой канал, пиши интересный комментарий, все комментарии я читаю и до новых встреч в следующих видео. Пока.